привет вы на канале бромовед меня зовут антон шульгин я дипломированный психолог и коуч рад видеть вас на моем канале на канале по психологии по обществоведению здесь мы говорим про психологию обсуждаем актуальные вопросы если у тебя есть какие-либо психологические запросы пожалуйста приходи ко мне буду рад тебе помочь итак привет еще раз очень рад видеть вас на моем канале мои дорогие подписчики зрители так сегодня мы продолжаем очередная тема тема в рамках курса преодоление сексуальной зависимости Уж сбился по счету какое занятие где-то в середине мы находимся даже еще ближе к началу сегодня я хочу поговорить о такой интересной теме как виды сексуального желания Сразу же скажу, это сугубо моя наработка, сугубо моя ноу-хау, это мое видение. Такого вы не найдете в учебниках. Это я подсмотрел за собой. В основном это анализ себя и также анализ тех людей, которые ко мне приходили, с кем я общался. В общем, я вывел некоторые закономерности и готов сейчас поделиться ими с вами. Итак, поехали. Смотрите, всего я насчитал три вида сексуального желания то есть когда в нашем сознании в нашем уме в нашем сердце да, возникает желание секса сексуальных отношений то есть наслаждаться а, телом а, другого человека то вот это желание вот это желание а его можно классифицировать и разбить на три типа на три типа теперь давайте поговорим что за это за типы первый тип это надо ну, назовем его так это благостное желание, это благостное сексуальное желание. Что же значит благостное сексуальное желание? Это означает, что это желание, в основе которого лежит зачатие детей. То есть, когда муж и жена в законном браке хотят продолжить род свой, родить детей, они, собственно говоря, вступают в сексуальные взаимоотношения с целью Рождение детей для того, чтобы женщина забеременела и родила ребенка. Вот это желание благостное. А от этого желания выигрывают все, от этого желания становится хорошо всем. От этого желания семья, семья только укрепляется. Это очень благостное желание. То есть там нет ничего противоестественного, противозаконного, предосудительного. Потому что когда муж и жена соединяются вместе в семье, у них рождаются дети, каждый член общества каждый человек будет только это одобрять потому что семья без детей это как это как пустыня это просто пустыня самое настоящее и это благостное желание это очень круто это очень реально здорово Следующее, второе тип желания это я бы его назвал страстное от слова страсть что это такое это когда ты уже не хочешь детей все ты уже хочешь наслаждаться но при этом это желание, оно у тебя контролируемое, то есть ты его контролируешь, то есть оно у тебя где-то вот фоном, фоном как вот программа да, в компьютере, фоновый процесс, он тебе идет где-то там в уме, что было бы неплохо, было бы неплохо. Но здесь и сейчас ты себя контролируешь, ты не поддаешься на уговора своего ума, да, на свои, так сказать, низменные порывы, и ты можешь четко составить план, когда ты его будешь удовлетворять. Это страстное желание. Здесь уже возникают проблемы. Здесь уже возникают большие проблемы, потому что чем больше и чаще ты будешь заниматься сексом, тем, по моему опыту знаю, да, вот по опыту людей, с которыми я общаюсь, по опыту тех книг, да, тех вот трудов, которые я прочитал по психологии, чем больше ты наслаждаешься сексом, даже со своей женой, тем больше у тебя разгораются чувства и тем сильнее, сильнее, больше, больше тебе становится хотеться. Тебе уже в какой-то момент времени, даже если в законном браке, даже если со своей женой, ты с ней каждый день будешь заниматься сексом, рано или поздно тебе это надоест и тебе захочется пойти на сторону, а попробовать что-то еще, потому что одно и то же тело, оно надоедает, хочется все нового, нового, нового, и ты поешь к другому человеку, к другому, другому, другому, и конца и края этой, этой, этой деградации не будет. Все вот. Ну, про гомосексуалистов не буду сейчас говорить, а то мне, боюсь, сейчас закидают яблоками, помидорами, тухлыми. Ну, ладно. В общем, страстное желание, оно уже начинает доставлять проблемы человеку. Но, тем не менее, тем не менее, человек еще держит себя в руках, и он может себя контролировать, и он может удовлетворять свое вот это желание страстное, сексуальное, да, согласно времени, месту и обстоятельств. Он, даже ему это сильно захотелось, но он может себе сказать, что так, подожди, будет вечер, вот с женой, вот займусь. Не сейчас, сейчас не время. Вот это страстное желание. И третье, третий тип желаний сексуальных, я его назвал невежественными сексуальными желаниями. Именно невежественные сексуальные желания. Что это значит? Это означает проблемы от начала до конца. Это означает очень сильная деградация, страдания и ничего хорошего. Что я имею в виду? Невежественное сексуальное желание ⁇ это когда человеку входит в его ум, именно в ум, входит вот это желание сексуальных наслаждений. И он уже, несмотря ни на что, начинает пытаться его удовлетворить прямо здесь и сейчас. Неважно, на работе он находится, дома он, утром, вечером, в гостях или дома. То есть ему, знаете, фактически это становится как вот наркоман во время ломки. То есть, когда у человека ломка, у наркомана, да, ему главное сейчас вот найти дозу и ширнуться, чтобы снять вот этот вот синдром. И то же самое с сексом, то же самое, когда. Человек, у человека настолько сильно вот это сексуальное вождение, вот секс сексуальное желание, и оно, еще, оно у него находится в такой, как бы, в, в невежественной форме, что ему хочется удовлетворить свое, свое вот это вождение прямо здесь и сейчас, несмотря ни на что, несмотря ни на кого, несмотря на всякие нормы и приличия. Ну и от такого желания, а самое главное, от таких действий, потому что это желание, такое сильное желание, оно неизбежно породит действия Ты побежишь его удовлетворять. А вот эти действия, они породят... Очень большие страдания. Может быть, не сейчас и не, не, не прямо в сию минуту, но подожди пройдет неделька, два месяца, два года и ты увидишь, что ты так, благодаря такому желанию, если ты будешь идти у него на поводу, ты разрушишь всю свою семью, от а тебя отвернутся твои друзья, ты просто будешь деградированным человеком. Поэтому очень, это очень такое опасное желание. Вот, собственно говоря, я такое небольшое видео хотел говорить: поговорить о трех сексуальных желаниях, и в качестве бонуса в качестве бонуса обычно я это говорю только на своих курсах на своей консультации, но что-то мне сейчас хочется с вами поделиться еще такой очень интересной вещью очень интересной вещью алкоголь c2h5oh метиловый спирт пиво вино водка коньяк шампанское любой алкоголь заметил очень интересная особенность очень интересная тенденция, очень интересная взаимосвязь. Не на себе, потому что алкоголь я не пью, поэтому мне сложно именно вот на себе это было увидеть, на себе я это не, не вижу. Но на других заметил следующую связь, что алкоголь в 100% случаях из 100 исключений нет. Вот здесь исключений нет. Ну, соответственно, не сам алкоголь, а употребление алкоголя, это понятно. Употребление алкоголя порождает сильное желание наслаждаться чужим телом это 100, я вот прям в этом абсолютно уверен для меня это стопроцентный факт я вам сейчас объясню эту ситуацию а вы сами можете если вы употребляете алкоголь то вы можете как-нибудь на досуге просто сделать эксперимент я вас призываю к тому чтобы вы просто сделали эксперимент просто посмотрели каково это то есть какой мой тезис да, какое ему утверждение Мое утверждение заключается в том, что именно алкоголь Он э, в, сердце созда... в сердце человека э, возрождает, как бы порождает, создает сильное желание наслаждаться чужим телом Другим телом, телом другого живого существа Но телом другого живого существа можно наслаждаться двумя способами на самом деле Можно кушать это тело и можно заниматься с ним сексом Сейчас объясню Смотрите, например, говядина баранина свинина рыба птица тело другого живого существа и когда человек пьет алкоголь он неизбежно захочет наслаждаться телом живого существа и вот наслаждаться телом обычно идет сразу же в двух вариантах сразу же первый вариант это есть живое существо то есть кушать мясо то есть мясоедение то есть если вы употребляете алкоголь вы не сможете быть вегетарианцем, потому что вегетарианцем может быть человек только, который не пьет алкоголь. Это вот, ну, вот лично для меня, это мой опыт. Это прям вот железная связка. Ее, это как вот стальной канат. Все, это стальной канат. Это прям вот ну, это не какая-то там мягкая связь, тянучая, тягучая. Нет, это прям стальная связь. Если ты пьешь алкоголь Значит, ты не сможешь быть вегетарианцем, значит, ты не сможешь не есть мясо, значит, ты обязательно будешь есть мясо. А если ты бьешь алкоголь, ешь мясо, то вот это вот наслаждение телом, оно неизбежно поведет за собой сексуальное наслаждение. То есть тебе будет также хотеться сексуально наслаждаться чужим телом, другим телом. И поэтому для того, чтобы контролировать свои сексуальные желания, в идеале вот э, на консультациях людям которые ко мне приходят по вот этой теме э, это такое достаточно тонкое эзотерическое знание я вот еще думал давать не давать его сейчас вот на курсе но подумал думаю ладно да, да я расскажу сегодня погода хорошая вам прям солнышко на улице вообще классно э, решил поделиться значит э, о чем я говорю на моем клиентам? я говорю что если ты действительно хочешь научиться контролировать свое сексуальное желание то есть вот тебе вот в ума оно пришло вот прям сейчас хочу и вот, а ты вот берешься и просто сдерживаешь себя. Да, знаю, да, хочу, да, сильно хочется, но ни время, ни место, ни обстоятельства. Я, я, я потерплю, я вот. И тебя оно спускает. Оно отпускает. Это возможно только тогда, когда ты прекратишь есть мясо и прекратишь пить алкоголь. Потому что алкоголь и мясо, это как, знаешь, вот смотри, это как, представь себе такую ситуацию, вот у тебя стоит вентилятор, да, вот, жарко, лето, прям душно, вот и у тебя вентилятор стоит, и он у тебя вращается, лопасти вращаются у вентилятора. И у вентилятора вилка воткнута в розетку, идет ток электрический. И у тебя есть задача, например, выключить вентилятор этот. Ну, тебе ты как-то замерз, тебе нужно его выключить. Просто так остановить вращение лопастей невозможно, Ну там мотор вращает, да, электрический ток вращает мотор. Но что ты можешь сделать? Ты можешь вытащить, вытащить вилку из розетки. Что в этот момент произойдет? А на самом деле мало что произойдет. Вентилятор по-прежнему продолжает вращаться, он продолжит, но он с каждым днем, ну вот как бы в нашем случае с каждым днем, да, а у вентилятора это с каждой секундой, вращение лопастей будет замедляться, потому что у него нету подпитки тока. Ток, ток электродвигатель вентилятора не питает И, соответственно, вот этот вентилятор Он просто по инерции какое-то время еще повращается И потом остановится Нужно будет просто подождать И точно так же здесь Если ты перестанешь пить алкоголь Причем любой алкоголь Пиво, там, вот, вино, любой любой любой любой, ал, ал, значит, любой, напиток, где содержится метиловый спирт В любых дозах это алкоголь Вот как только ты ее перестанешь пить И как только ты перестанешь есть мясо Хотя бы вот как бы, такое как бы, красное мясо да вот когда свинина, баранина, говядина, вот это вот мясо, ты перестанешь его есть, это сравнит того, что ты просто вытащишь вилку из электросети. Желание по-прежнему еще будет, оно еще будет, да, вот вентилятор, оно еще будет вращаться, но ты, вот я тебе даю гарантию, я замечал, на огромном-огромном количестве примеров человеку становится просто легче хотя бы даже можешь сделать эксперимент на время я тебе не говорю, что ты прям на всю жизнь этого перестал делать но просто попробуй месяц, два, три сделай себе вот, например, сто дней и вот сто дней попробуй не пить алкоголь и не кушать мясо, просто быть вегетарианцем и ты увидишь, что у тебя вот этот вот порыв сексуального желания его станет намного меньше намного... это я тебе сто процентов говорю тебе станет легче от этого опять же, если у тебя есть Задача научиться контролировать свое сексуальное вожделение. Вот, собственно говоря, что хотел с тобой поделиться. Напиши в комментариях, что ты по этому поводу думаешь вообще. Согласен ты со мной, не согласен. Может быть, что-то у тебя какие-то свои соображения? Мне очень интересно выслушать. Я отвечаю на каждый запрос. Каждый человек, который мне пишет, я отвечаю ему. Я не зазнавшийся блогер, миллионник, которому пишешь там до востребования. да? Я отвечаю на каждый запрос, каждый вопрос. Поэтому пиши, подписывайся, ставь лайк. Напиши, какие тебе еще интересны были бы темы, чтобы я разобрал. Я их буду разбирать. Все, увидимся, пока.